Нет, сейчас у нас будет спонсорский подарок а -а -а. Активному участнику, да Который принимает активное участие он В стримах удалось, в жизни гильдии И он получает у нас Король-бог Дариус First of God а лично, кстати, откуда? Откуда? За актив помнишь, Ну что же, подарим Алисин, это Спаван Спаван подарил. Нет, нет, нет,